конфеты. Ну и, в принципе, все. А, давайте перед началом посмотрим, сколько у нас уже выбили эксклюзивок. Просто ради интереса. 307 штук. Ну, слушайте, очень много. Прошло от обновок где-то 5 дней. Уже 300 штук выбили. Везет же другим. Ладно, давайте покажу вам баг. Значит, поехаетесь в хэллоуинскую локацию, либо через... Через пушку, либо через телепорт. После этого бежите к этому яйцу. Сейчас добежим до него. Все, вот мы добежали. Открываем телепорт. И выбираем вот эту локацию, где больше всего фармится монет. Теперь, после этого, нажимаем на автооткрытие. Первое яйцо открывается. Сейчас у нас анимация пройдет. Все, и тпхаемся тп сюда. Закрываем телепорт, и как видите, бак работает, все отлично. А вы ничего не делаете, за вас открываются пэты, и также вы можете фармиться на этой локации. Ну, Допустим, направляем питомцев на сундук, я не успел сломать. Давайте ждем, пока он заспавнится. Сейчас тут кто загрузится. Все, вот он появился. Управляем питомцев наших. И как видите, фармятся монеты и открываются яйца. Очень выгодно, очень удобно. Э и в принципе экономично по времени. Пока вы, допустим, вот открываете питомцев, то есть они у вас автоматически открываются, вы тем временем можете еще фармить дополнительно себе монеты под Мне кажется очень круто. Ну, в принципе, вот такой вот бак у нас. На этом буду заканчивать, с вами как всегда был Исбан, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока.